И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Крипер. Mm -hmm. и мы сегодня начинаем опять выживать, да, выживать, как вы слышали. Да, вы знаете, у меня аж так мясо и не пожарено, mm -hmm. чего я так не додумаюсь его пожарить. Вкусное мясо. Я еще тут езжу. Кстати, да, у меня есть еще кожа, и сегодня я решил себе делать бэкпэк. Ну не просто бэкпэк, а большой бэкпэк. Задайте, мы берем кожу, паутину, ой, наверное, не мы может так? О, да. Нет. Так? Нет. А как? Я не знаю. Ладно, сделаем сначала обычный это ведь бэкпэээк! Ну да, теперь у нас есть бэкпээк! Смотрите, что он сейчас хоронит. Он сюда поставил правую вот Так, Посмотрим, как это наше мясо. Давай, пожарнее еще и пожарнее еще. <гукла> и пошла, <гукла> еще. Вот, и я еще ложу стыки. Нужны стояки. И, кстати, я сегодня делал, собирался mm. второй этаж. О, ну ночь. Паркер. Хочу поставить сейчас. Дуда, mm. Дуда. И, кстати, кто выложил не... мир негатива, признавайтесь, по-любому знаю Нужно. О, да, и кстати, я уже сделал вот это, ура! Ну, Вы вот что это? А это позволяет мне делать всякие вещи. Знаете, как тяжело я это делал? Боже мой! Конечно, я это делал бы съемку, потому что не хотел мучить вас времени. Столько времени прокакал! Ладно, попробуем сюда стейки дозвать. Не-не-не, это же стейки! Попробую кожу, выучить. надо. Да изучайся уже. Нужна магия. Нужна магия. Где я, моя, моя? Там 20, магия? Там два спектакля. Всего лишь два. И кстати, смотрите, что будет, если я умру? Не, не, лов, не а лучше Я лучше проделась в Сначала так, а? Ой, я забыл, тут не записать. Чуть. Какой, какой че <связывается> А, это так на А если это тоже пускало, то все, тут все, Кстати, надо выделить эти Майконе на смерти. Ничего, шейфи Ниман, теперь я не боюсь идти на эту шахту, да, вот у меч, Тут есть, Идем держу, она собирает, аэльшарды, да, аэльшарды клёво, Аэр шарды хорошо. Ну, ну, пусть я тут не докопал, фу уголя, ду-да, да о, Дениска. ура, железка тоже хорошо. Сделаю, если всего я, сделала, ни одного факела Слушай, он даже не я говорю, ничего не открывать. Даже не буду. Есть. Что То есть скелет, так что. Только где скелет? А? Скелет, ты где твою? Скелет! зависит от дурацкой полный тило. Забыл тебя. Слизень в шахте. Какого? У меня у нас не я буду восстановлять себе вещи И скажите, это не хорошо? хорошо, это супер пещера если мне нужны кое-какие ресурсы, которые рекомендаются новые ресурсы я уже много ресурсов, много, много, много это не искупил новые ресурсы это глупо Если что-то, или, скелета, Да, я почему это такая потому что у меня смотрю. Я на тебя смотрю! Шо, я смотрю на тебя. Гавну, хорошо. Я на тебя смотрю. Блин, сдохни! Mm. Oh, блин! Видите, Нет, вы это видели? Эндермен говно о супер, ну наконец-то руда! Думайте, что это такое? Ну я сам не знаю его название, но наконец-то новая руда и Шел, наконец он новый! Ура! Это типа похоже на этот стол. Ну, типа зачаровательная пулька, ну, типа того, что ты не фигня и сам играешь. Ала-ла-ла, супер, супер. Ты шел в Я думаю, после нее Где ты сидишь? Такие новаты. Ладно, тоже стоит две брони, вроде. Я даже не знаю... О, кстати, я вам не говорил. Э, тот, тот, который добавляет новые руду, еще добавляет новую броню. Да-да, и еще можно делать броню из обсидиана. Разве это не клево? А, зомби. Зомби, сдохни! Че нет? Сдыхай уже. Да блин, у вас тут шо, стаями? Он такой, пришел до меня, я попал, я тут прям, ооо, это рубил. Где я тебя слышу? Блин, я из-за этого лагаю. буду. Черт тебя побери! Захни уже, зомби! Спрыгни в ламу лучше! Кстати, да, мне сейчас можно ну, сделать видо. Он будет круто, если я найду алмы. Лучше будет даже, если найду пять алмав. Ня-ня-ня-ня-ня, моя железка, моя железка. моя железка, моя железка. Ой, зомби, все, моя железка. Так что, иди к чему. Единые шары. Они тоже сильно нужны. Теперь еще и паук мне хочет доставать. Реал металла тут нет, броней я забыл.